Сегодня я с большим удовольствием поработала в студии «Видеодеск». Здесь очень светло, интереснейший персонал, который с трепетом относится к тому, кто ведет запись. Здесь очень мило, уютно, светло, профессионально и местоположение очень-очень удобное. Прям вот от метро два шага. А также особенность этой студии, что здесь есть потрясающая доска на который можно писать. И я говорю это студию большое спасибо.